Куда понес барыгу отставить? Что за баги такие непонятные? В эфире стей-аут или же сталкер онлайн, кому как удобнее. Но ну, а мы находимся на карте обучения под названием станция лесная, друзья, да. Именно здесь тренируются все новички и отчаянные искатели приключений, которые так и ищут приключения на свою прыщавую задницу. Выживать, ребятки, придется нам... А, не кисло, потому что здесь, в этой зоне, нас преследует большое количество опасностей. А, опасности находятся на каждом шагу. И вот, быть может, даже за тем углом поджидает наш, какой, нас какой-нибудь пес, который так и норовит откусить кусок от нашего тела. А, давайте подойдем вот к этому. Кто это такой у нас? Как интересно оружие здесь прятать? Кто-то мне говорил в комментариях, что если мы... Да, друзья, есть такое. Спасибо большое чуваку, кто мне писал в комментариях, что если мы нажмем на клавишу Alt то мы можем осмотреть себя целиком и полностью. Вот такой вот, ребятки, у нас персонаж. Он, он, он смотрит, ребятки, на вас. Он говорит вам, как будто бы, друзья, если вы смотрите это видео, то, пожалуйста, не пройдите мимо, поставьте лайкосик, братишки, скретчу. Ведь ему столько капризов приходится терпеть моих. А это заслуживает, ребятки, лайка. Так что поставьте, братишки, скретчу лайкосик, чтобы он а, и дальше с энтузиазмом пилил свои видосики на своем канале специально для вас. Спасибо большое, дорогие друзья. Ну так, мы, ребят, продолжаем небольшое отвлечение. Сторож, а что-то у нас а, здесь Сторож делает, интересно было узнать. Он охраняет, ясно, понятно, что вот эту станцию лесную. А давайте обратимся уже к этому мужичку. Так, что-то мы опять танцы с бубном начинаем. Сторож, а снова ты. Спрашивает наш сторож, сторож Ну а мы давайте, конечно же, ему на это ответим Э, ну я тут как бы в первый раз Говорю я ему Сторож, да, ну ладно, все вот тут на одно лицо Так что, так что хотел, говорит Хотел узнать по железной дороге Поезда не ходят Станция закрыта А ты влюбишь? Ну допустим Допустим, отсюда все вновь прибывшие идут в Любич. Или едут, или если только ты не знаешь проводника, который согласится отвести тебя на тебя глубже. Но ты бы не пришел сюда знать, ты такого проводника, верно? Пожалуй, ты здесь работаешь, я так понимаю. Работаю, можно и так сказать. Я здесь живу. Станция это, считай, мой дом. Я присматриваю за станцией, пока мне... Может... А можешь помочь мне добраться до Любича? Кто это такой подскочил? Резвый такой, ах, какой-то резвый паренек подскочил. Он тоже так же, как и я, выполняет задание. Ну да ладно. А сторож, значит, нам говорит, у Миши Кочегарова есть дрезина. Если я ему скажу тебя довести, он тебя довезет до Любича. Понятно. Тебе нужна какая-то оплата, верно? Я бы, я рад бы помочь своему другу, но тебя я не знаю. Мне очень нужна помощь. Ты напомнил мне кое-что. Мне нужна проволока, я должен кое-что починить. Сторож мне говорит, какая еще проволока, черт побери. Медная, сходи к трансформатору за станцию и поищи там. Раньше там валялось много старой электроники, поищи. Ну что ж, я думаю, это, ребятки, очередной квест, который нам необходимо будет а, выполнить. Ну что ж, а давайте глянем, что у нас на карте отметил нам этот, этот паренечек, да? Этот сторож под именем... Как его, кстати, зовут? Сторож. Просто сторож, друзья. Ладно. Так, смотрим, какие у нас задания. Станция лесная, заброшенный склад. Это у нас э, те локации, на которых мы э, уже были. Так, э, а конкретно задачи какие-то есть у меня? А, через станцию в Я помню, что какой-то тип, может, какой тип может, может нам отсыпать патронов за какую-либо траву, если мы найдем ему на болотах. Так, ну, также нам, ребятки, нужна теперь еще и медная проволока. Да, у нас новый квест. Просьба сторожа со станции лесная попросил принести ему кусок медной проволоки. Возможно, это будет первым шагом для завоевания его доверия. По словам про... сторожа, проволоку можно найти в старой электронике около трансформатора, недалеко от станции. Я так понимаю, вот тот трансформатор... Это что у нас? Вроде что-то похоже, ребятки, на трансформатор. Но там, похоже, блин, опасно для меня. А мне бы сейчас хотя бы патронов каких-нибудь. Там вот, там вот бегают какие-то типы. И я не знаю, стоит ли мне туда бежать или же нет. Там, похоже, просто сталкеры, как и я, шастают. Но у меня, ребятки, нет элементарно патронов. Мне бы хоть кто-нибудь что-нибудь подкинул. Да, и было бы замечательно. Но у меня вот нет даже никаких монет. А, кстати, где мои деньги? А, вижу свой инвентарь. А, вижу, что у меня есть 5000, 5000 рублей. Вы не шутите? А, не слишком ли многовато? А у кого, кстати, можно что-нибудь купить? Может быть, здесь на станции лесной найдется какой-нибудь тип, который мне что-нибудь продаст, а? Ведь мне без патронов вообще делать нечего здесь в зоне. Я что буду делать? как? Чем я буду врагов своих мочить вообще, а? Не пойму. Вдруг мне кто-нибудь попадется, мутант какой. Я что, его ковырять, что ли, буду пальчиком в носу? Так, давайте посмотрим, что здесь есть. Это у нас станция, а здесь ничего особенного нет. Одного типа я уже видел. А давайте посмотрим. Тут по-любому есть какой-то местный колорит а, из NPC. О, вот это кто такой? Так, это кто? Пассажир. Давайте спросим, чего тут пассажиры за проблемы. М -м, так, пассажир. Эм, что же? Э, что же? Хм, закончить диалог. Короче, от пассажира ничего интересного. Я видел еще одного типа, который стоял где-то здесь. Так, надо искать. Так, сторожа я уже нашел. У меня по карте еще один тип где-то здесь шастает. Ага, вот он. Вот, друзья, еще один какой-то тип, давайте спросим у него, что тут такое, это что у нас, это у нас колонка какая-то, колонка, здесь можно попить, офигеть просто, друзья, да, я нашел халявную водичку, лишь бы она была не заражена, так, жажду меньше на 1000 единиц, отлично, так, ты кто такой, незнакомец, кто ты такой, что надо, говорить, незнакомец, здорово, что тут происходит-то, ну, здорово, чего тут только не происходит, а, но все, что со мной происходит, это не твое дело, усек, а ты что злой-то такой? Злой? Да достало меня это все. Торчим тут не за хрен собачий. Ещё и до колонки спокойно попить не отойдёшь. Так-так-так, колонка? А глаза раскрою, вон она перед тобой. Пей не хочу, вода нормальная вроде. А можешь сказать, что то да как тут? Нет, у тебя свои проблемы, у меня свои. Иди со сторожем, лясы тачи. Если нужно работать, то тебе к барыге. Ну ладно. Хорошо хоть просветил про барыгу. Так. Вот барыга-то как раз по-любому нам что-нибудь продаст. А, барыга, ну что ж, а, что-то он не может со мной разговаривать. Куда это его понесло? Ты куда понес барыгу? Отставить? Чё за баги такие непонятные? Кто-то, ребятки, специально нагружает сервак. Это что такое? Вы куда барыгу потащили? Оставь барыгу в покое, чувак. Мы с тобой так и не закончили. Давай рассказывай, чё ты тут почем? Ух ты, новое лицо. Ну, здравствуй, привет. Э, за припасами или ищешь кого-то? Не знаешь, как отсюда до, до Любича добраться, спрошу я его. Ха, братишка, так вот оно что, ты у нас в Любич, получается, спешишь. А как же, как же, я, братишка, помогу тебе это без базара, но... Что но? Нужно заплатить, да, по-любому? Ну зачем ты так сразу заплатить? Тут на станции есть некоторые правила парохода. Да ты, да ты не боись, ничего такого, мелочи разные у нас принято за проход оказывать небольшую услугу в, да... в дань. А, так сказать, уважение сторожу Ну и ясное дело, мне небольшой Процентик за, перечи... за посредничество Сочтешь а, Мне же мне же сторожа нужно убедить Что ты достойный человек а, В чем твоя роль? Разве дрезина Твоя? Вопрос Задаю я ему, не моя сторожа А роль моя в том, что я со сторожем Договорюсь а сторож, а сторож скажет Кочегарову что тебя можно вести на дрезине Кочегаров отвезет в Любич Чики-брики и в Дамки А так, с ним можно договориться Он же не в себе «У него у него Альцгеймер страшная, скажу тебе, болезнь. Ни черта не помнит. Меня-то с Кочегаровым едва узнает. А уж чужих он совсем не различает. Не доверяет никому, кроме меня и Кочегарова. Но я тебе отвечаю, что смогу его убедить. Главное, чтобы он рожу твою хоть немного запомнил. Сочтешь? Ну и как же быть-то?» А, есть проверенный рецепт, как уболтать сторожа. Я тебе поспособствую, не а, Сделаешь, как я скажу, и все будет чики-пики. Тут уже целая толпеть, такие как ты, в любящие дрезине отправ отправились. И никто еще не жаловался. Ну о каком рецепте идет речь? Что за услуга-то нужна? Давай рассказывай. А, вот это верный подход. Мне нужен один артефакт. Проблем с его добычей у тебя не должно возникнуть. Несцы оборудование я тебе выдам. А, только учти, оборудование дам в аренду. Не забудь вернуть. А то тут все равно другой дороги нет. Кроме как в Любич. А в Любиче у меня есть кореша. Сочтешь, осечешь, А Так что по рукам. Как сделаешь, я подскажу рецепт. Как сторожа уболтать. Ладно, уговорил, я помогу тебе. А, гор бабла за них не дам. Но могут взамен патронов тебе а, продать. Баш Баш на баш, только учти, что артефакты разряжаются со временем. Мне нужны только те, у которых заряда больше 50%. Учту, и где, и как мне иска, искать артефакты-то? Артефакт, что мне нужен, можно найти на, на, в аномалии около восточного тоннеля. Пойдешь на восток вдоль путей, мимо вагонов, пройдешь, потопаешь дальше в ту же сторону и упрешься в тоннель. А Если ты про Марева, то его здесь много на западных полях. Там полно аномалий. Вот, держи. МЗА, магнитный захват артефактов. руками ты артефакты, ясное дело, из аномалий не достанешь. А, для такого дела и придумали этот приборчик. Безопасно извлекать артефакты, чтобы из аномалий не приходилось такую видеть. Ну что ж, я думаю, что разберусь. А, в технике понимаешь? Ну хорошо, как скажешь. А, тут еще... А... Тут еще антирада я тебя положил, а вколешь его, если м, нахватаешь радиация, А антирад ВОВ, это вот эти пилюльки съешь перед тем, как соваться на западные поля с аномалиями. Эти пилюльки м, на какое-то время уменьшают воздействие радиации. Ну что ж, хорошо бывает. А Барыга со станции мне дал задание, но почему-то он мне ничего не продал. Так, про Хабар спросить, хочу поторговаться, поменяться. Так, может быть, поторгуемся с ним? Про артефакты это понятно. Задание мы получили. Давайте, ребятки, у меня сейчас с патронами полная жопа. А, ну, давай пере... ну, давай перетрем на вар. Это двигатель прогресса, братишка. Ну, давай поторгуем. Да, друзья, наконец-то я нашел торгаша, который может мне пода... продать хотя бы патронов каких-то. Так, мне что сейчас нужно? Какие у меня патроны а, для моего пистолетика? Мне, ребятки, это очень важно знать, что у меня... Что мне за патроны-то нужны? Так, секундочку, что это было вообще? Так, это я что, спички, что ли, зажег, или что там было такое? Так, давайте сейчас глянем. Так, это раз, это два, это барыга, это я... Блин, я тут так все спички сожгу сейчас. Ладно, не будем тогда слишком сильно заморачиваться по этому поводу. Так, а где у меня патроны вообще? Так, а соли и батарейка. Что-то у меня много как-то всего стало. Но этот чувачок мне надавал немножечко Так, этот прибор, я так понимаю, который захватывает артефакты. Спички, аптечки у меня здесь. Так, еда у меня, да, немножко я проголодался уже, давно не ел. Наверное, что-нибудь перекусим. У меня есть жареное мясо, давайте съедим. Да, то я смотрю, у меня немножко голод появился. А здесь нужно всегда поддерживать себя в бодром духе. Так, ну что ж... Где мой а, пистолетик? Так, есть же э, персонажа, фигура здесь у нас, да? Я это помню, что она э, здесь имеется. Только я не помню, на какую клавишу, блин, она включается. А, так, граната у меня нет. Отлично. Сейчас что-нибудь как долбану здесь. Так, э, давайте посмотрим. Есть же вот фигурка персонажа у меня. Это группа. Это карта. Так, а где у меня... Фигурка персонажа-то я не понимаю Так, секундочку, друзья, сейчас найдем Ага, вот она, так, вот револьвер, значит, у меня, да а, Револьвер а, 7,62 на 38 r Мне патроны нужны, давайте-ка у него а, Такие сейчас а, по посмотрим Ну давай, поторгуем, так 7,62 7,62 на 38Р а, Такие патроны стоят у него Так, у меня 5000 есть рублей Вроде бы как Так, а как же поторговать-то, я не пойму а почему? А, так, очки торговли одно. Это типа нужны очки торговли для того, чтобы купить. А мне прокачать-то их никак нельзя. Ну-ка, давайте глянем. Так, репутация, характеристики. Сил, интеллект, теложение. Так, очки торговли есть ли у меня здесь? Рукопашный бой, туловище, обморожение. Так, обморожение. Я, ребятки, сейчас смотрю, мне нужно понять, а какие еще очки торговли нужны, и как вообще их копить-то. В принципе, я что-то могу у него покупать, но очки торговли, скорее всего, заслуживаются, да? Это, типа, наверное, репутация, что ли, у торговца. И когда я что-то для него сделаю, тогда он мне и очков-то этих отцепит. Так, я так понимаю, ребятки, нужны патроны, а патроны мы сможем добыть сейчас только таким способом, что нам нужно собирать травку, а убегать от мутантов, по болотам и относите э, эти все ингредиенты одному человечку, который находится сами знаете где. А, мне лишь бы сейчас главное кони не двинуть, ребятки, на болотах. А, ну что ж, выдвигаемся, ребят. Пора уже немножко размяться. Хватит уже сидеть. А, заодно проверим какую-нибудь... А, так, я правильно вообще иду? Нет? Давайте глянем. а Я помню, что чувачок вот он находится здесь. Это Владимир Ильич, друзья. Надо к нему сходить. Я сейчас попробую краешком зоны обойти, чтобы попробую... Чтобы найти, ребятки, нужно ингредиенты. Он у нас за траву, а может нам обменять какие-нибудь интересные штуки. Так и главное сейчас здесь не попасться в лапы каких-нибудь мутантов. Да, я реально сейчас пока еще би бомжара у меня ни хрена ничего нет. У меня только ребята один патрон остался в пистолете, если что меня сразу же завалят, мне даже отбиваться нечем. Какой-нибудь дрын бы где-нибудь найти и с дрыном махать, если что против мутантов. А у меня только один пистолетик. Так, вот это что у нас такое? Здесь по-любому должны быть ингредиенты. Но хотя я а, в прошлой как-то серии или в позапрошлой или, по-моему, в прошлой видел, что обычные ингредиенты, они отображаются очень сильно и хорошо видно. А сейчас пока я даже на а, расстоянии, как бы, не вижу ничего такого. Вот там вот, где у нас а, есть какие-то животные, да, вот там вот какая-то крыса, я ее вижу. Она, она вроде как меня пока не видит. Да, здесь нужно краситься еще. Можно красться Так, ну что ж, давайте еще раз, еще немножко пробежимся. Вот туда вот в лес. Я хочу сейчас немножко побегать и поискать. Возможно, мне повезет, и мы что-нибудь найдем. Главное, не нарваться на какого-нибудь монстра. Так, ну что ж, давайте, ребятки, разведывательная операция. Ищем всякие ингредиенты. Так, так, так. Может быть, в этом лесочке что-нибудь есть. Так, что там светится? Это, ребятки, какая-то машина, походу, да? что тут реально на машинах. Можно кататься. Там, а там кто такие? Так, кто у нас тут такой? Это Зелок стоит, да? Точка возрождения изменена. Так. Что тут за такие? Ух ты! А тут, ребятки, Сансаныч сидит. О, здрасте, сансанович ты чё тут сидишь? Ты что здесь забыл? что Зелок поломался, да? С зилком ты все нормально. что там у тебя полетел? Движок полетел, что ли? А? ты, ты, ты чё так сильно-то его не бережешь совсем совсем? Зелок, ты ведь, это ж техника такая рабочая, а ты ее взял и угробил. Ну ты молодец, а ну ты сансаныч, блин. Так, ну что же, Сансаныч, давай мы тебя спросим. Местный, ну а что? Да ничего, Тарантаз он сломался, думал помощи попросить. А мне по самому помощи не помешало, я спрашиваю. А тоже что ли тут застрял? Ну вроде того. Братья по несчастью, значит, ага. Ну да, в принципе, я Сансаныч, кстати. Ты давно в зоне, выглядишь, будто первый день тут. А чего тогда спрашивал местный Илья? Да я так, сначала спросил, потом же лучше тебя рассмотрел. А чего один-то? Что-то... Что? Ты что ли границу без проводника перешел? Был проводник, да, спыл говорю ему. Бывает, разные люди попадаются. Ты куда теперь, да, Любича? Я бы тебя подвез, но надо тарантас починить. Давай я помогу. А ты меня подбросишь, идет? Лучше мне патронов дал. Это завсегда. Но если по правде, боюсь, ремонт займет много времени. Ты лучше прогуляйся до станции Лесная. Большинство новоприбывших добирается до Любича на Дрезине. Она есть у тамошнего сторожа. Это будет куда проще и быстрее. Ну а уж потом, если что-то пойдет не так, или просто решишь помочь одинокому в отделе приходи, я буду тут, пока Тарантас не починю. Насчет, бо... Насчет припасов и хабарах поговорить хочу. Что скажешь? Нет у тебя чего на продажу? А, меняться хочешь? Ну давай поглядим, что у нас с припасами Ну давай поторгуем, ну что И тут, ребятки, нужны очки торговли А у меня почему-то их нет Как мне? Ребят, напишите в комментариях, как братишки скречу Обзавестись этими очками торговли Ведь я играю всего лишь третий час Пытаюсь разобраться Пока что без понятия, что за очки торговли и где они вообще берутся? Откуда их вообще брать-то? Так, что у нас тут? Это, я понимаю, просто сортиру... сортировка. Тут мы делаем сортировочку, быстрый поиск. Да, все понятно, но непонятно то, что где мне брать, черт возьми, эти очки торговли-то. Ну ладно, Сан Саныч, давай, бывай, я пошел дальше. Я сейчас возвращаюсь, просто-напросто попутно собираю травку, которую я хочу все отнести одному очень уважаемому человеку. И за это, может быть, получу даже... Какие-нибудь патрончики, они мне сейчас очень сильно не помешают. Ага, вот она, ребятки, вот он, вот он, аэрболотный. Это мне как раз-таки нужно, поднимем. Надо бы еще пошастаться. Да, ребят, у нас сегодня прогулочки. <г throat> да, можно, кстати, от всякой, вот, от всякой вот этой твари, да, убежать просто-напросто. он как делает тот паренек. Ох ты! Это что, там еще одна крыса? Ну ничего, если что, мы убежим от нее. Да, друзья, надо сейчас шастать по болотам, надо искать травку. Мне необходимо травку сдать местному жителю под именем... Вот тут он живет, на кстати, Владимир Ильич. Вот он как раз-таки принимает всякого разного рода траву, за которую он должен вроде как отсыпать патронов, я насколько знаю. Но ну, правда это или нет, посмотрим. Так, ну что ж, ноги я промочил уже. Так, бидон какой-то. Так, вкопанный в землю пустой бидон. Уйти. я думаю, что-нибудь путь мне там найду. Так, а там что такое? Костерочек горит. Кто-то кто здесь был до меня. Так, ну что ж, ребят, продолжаем играть в стей-аут, уже третий день, так сказать, нашего выживания и, э, можно сказать, прохождения в этой зоне. А пока что играем на самой первой локации, потому что я думаю, что мы только пока ее и тянем, у нас нет ни патронов, у нас нет ни хрена, только о, о всякий м, непонятный хлам. Нашел, нашел, друзья, нашел, это моя трава, это древесина, друзья, это древесина, она нам пригодится. Наших путешествий обязательно Добавим, предмет древесина И все-таки, ребятки, нужно найти в лесу древесину соцветие ромашки, отлично Отличненько Собираем пока что, ребятки, цветочки Это сейчас главная наша задача Ну а вы, ребятки, пока пишите комментарии Оставляйте ваши лайкосики Братишка Скретч обожает лайкосики Ведь они мотивируют его для дальнейшего Для дальнейшего развития, так сказать Своего канала, контента и прочего для вас вообще ничего не стоит, а братишки скрэчу будет приятно. Заранее, ребятки, всем спасибо за такой подгончик. Ну что ж, мы идем дальше. Я так понимаю, да, у нас в разных местах вообще есть разные растения. На болотах растет, растут одного типа растения. Вот здесь в полях растут совершенно другие растения. Я сейчас только что нашел ромашку. Так, интересно, а вот туда дальше нам можно? Или на этом, как говорится, все... И интересно, есть ли тут какая-нибудь опасность? Нет, тут, ребятки, кстати, специально большая зона Мне кажется, специально сделать для того, чтобы просто здесь мы гуляли Осваивали Так, что это такое? Я ранен, ребятки Это что-то, это аномалия? Офигеть! И что нам с этой аномалией делать? Что нам, кстати, сделать? Можно с ней интересно поузнать. А я помню, что меня учили как-то кидать камушки в нее Но мы уже и так поняли, что... Так, поднятие, а что мы поднимаем? Что за поднятие? Так, чё мы тут подняли? Поднятие Ты чё поднимаешь? <смех> Ты чё там рвешь? траву, что ли, рвешь? Не знаю, что то поднимает ну, Короче, ребятки, я что то не заметил эту аномалию И реально я в нее прям попал А как вот интересно из этой аномалии достать-то что-нибудь, я не понимаю Так, а, есть у нас такая штука, как... А, так, зарядить батарейками, экипировать а, Вот эта штука, чё она интересно делать? Есть информация? Давайте посмотрим а, магнитный захват артефактов. Скорость обработки сигнала 1. Время инициализации захвата 12.5. Уровень заряда 0. Употребление заряда в секунду. Расход заряда. Солевая батарея. Состояние... А, интересно, в этой аномалии есть что-нибудь вообще внутри или нет? Или она просто как аномалия, а внутри пустота? Я не знаю, ребят, напишите, пожалуйста, в комментах, что делать мне с аномалиями. Я пока вообще, если честно, без понятия и просто тупо... А, мимо прохожу. Вот одна так и возникла. Прям вообще, прям просто перед носом ее вроде бы... Ага, вот тоже, смотрите. И я тоже опять ранен. Офигеть. Причем урон такой нехилый идет отсюда. Что за дела такие? Я могу здесь жестко пострадать. И здесь самое интересное, что скрытые зоны с аномалиями. Я не знаю, как их определять-то. Ладно, идем дальше. Я надеюсь, мы потихонечку, помаленечку отрегенерируем. Ну парочку аномалий я уже хапанул По крайней мере их слышно по звуку Так, так, так, так, отличненько. Я вижу, ребятки, еще одну траву Это у нас какушник, отлично Так, секундочку, вот тут тоже, видите, аномалия Аномалию можно определить, она Во, смотрите, как она появилась То есть ее вообще не было И тут на тебя появилась, вот там, кстати, тоже аномалия есть И вот там, кстати, тоже аномалия есть Тут, черт возьми, со всех сторон аномалия Я прям просто Вокруг аномалий бегаю, вокруг до да около да, вот там, кстати, тоже аномалия есть. Черт возьми, а. Давайте аккуратненько по полю пройдем. Да, и не всегда получается сразу заметить, потому что она очень-очень сильно а, скрыта. Ну, да, у меня сейчас правильный путь. Я сейчас выдвигаюсь обратно. И мне необходимо доставить все то, что я насобирал нашему уважаемому Василию Петровичу. Мне нужны патроны, черт возьми. И тогда я смогу сходить в более серьезные места. Что за звуки странные? Что за странные звуки всегда здесь звенят у меня в ушах сейчас? Что это сейчас только что было? Кто звенел консервными банками? А, выходи из кустов! Тихо. Там вот, кстати, тоже аномалия. Вот видите, аномалия. Она сразу же ее заметна. И причем она вдоль дороги везде. Так что по дорогам ходить немножко, мне кажется, опасно, чем по кустам шарить. шариться. Лучше по кустам где-то пробежать, чем идти по прямо по дороге. Проблемы, черт возьми. Так, срочно антирад. Где у нас антирад? Так, антирад. У нас должны быть бинты и антирад. Вот он. А, Давайте-ка используем, иначе мне хана. Что-то где-то радиация подхватил прям жестко-жестко. Так, и что? А, да, вроде как антирад подействовал. Мы немножко сбили. Но он сбивается в течение определенного времени. Так, можно же через забор просто перепрыгивать. Так, отлично. Там жарится кто-то вдалеке. Ну, это тоже такой же Сталка, как и я. А, еще один. Чего тут? Проходной путь, что ли, у вас такое? Я не понимаю. А, просто все идут на станцию. Сейчас, ребятки, я отнесу а, все свои цветочки. И я думаю, что мне дадут за это, ребятки, что-нибудь полезного. Короче, у нас сегодня цветочная серия. Мы собираем цветочки. О, тут волки у нас. Нифига себе. Это у нас собака. Офигеть. Ну, у меня даже вот против собак а вообще сейчас шансов нет никаких, потому что Ну реально, они меня просто-напросто загрызут И все Так, давайте, ребят, все, что мы собрали Все мы сейчас постараемся, отнесем Нихрена здесь народу-то, что тут за вечеринка такая, а? Вы что тут устроили, ребятки? Можно с вами, нет? Вот тут реально туса какая-то Тут что, Владимир Ильич не скучает? Я смотрю, общаться ему всегда найдется с кем Ну да, вас тут реально много Так, ну что, Владимир Лич, ты готов мне уделить минутку своего внимания? а? Пожалуйста, ребятки, расступитесь, дайте мне слово сказать Дайте, ребят, слово сказать ну, на самом деле, ну, чего вы какие? <laughs> все стоят, ребятки, напряжены. Каждый решает свои проблемы. Кто присядет, кто встанет. <laughs> у всех своя, короче, своя цель. Так, что это за генератор тут такой-то тут Да, тут у нас, он дает нам свет. Там у нас даже в хате, смотрю, ребятки, дымочек идет там. То есть есть кто-то. Так, ну что ж, давайте все-таки обратимся. Я, <laughs> я тут, смотрю, один только пульсирует. Так, ну что, Владимир Ильич, я, ну... Ну чего, нашел свои зацепки на болоте? Еще нет. А, ну ищи. А я пока не своими делами позанимаюсь. А то заказов полный вагон. И сзади маленькая тележка. Так, заказов. Чем ты тут занимаешься? Блин, а как же цветочки-то? Хм, ты мил человек, не забивай мои, моими занятиями голову. На первый... А, по первый на свои вопросы ответь. А после поглядим. Ладно, пойду я, увидимся. Подождите, подождите-ка. Что такое? А, ну чего, нашел зацепки на болоте? Еще нет. Так, ладно, пойду, увидимся. Подождите, а как же цветочки? Он же вроде говорил, что я ему принесу цветы, а он мне за это выдаст какие-нибудь припасы. Да что ж такое, Владимир Ильич? Несерьезно как-то получается. Я, получается, весь все это время бегал просто так. Так, может, здесь еще кто-нибудь есть, какой-нибудь интересный персонаж? Давайте посмотрим. Может быть, в этих краях кто-то еще есть? Как интересно пистолет убирать? Кобуру, вот. Убрал же. Так, ну-ка еще раз. На ту же троечку раз и все. И он убрался. Отлично, друзья. Ну, короче, продолжаем шастать по зоне. Мне вообще-то необходимы патроны сейчас. И, если честно, я не пойму, где их собирать. Ну что ж, ребят, подумал я немножко и решил. Надо нам обратно выдвигаться на станцию лесная и уже оттуда действовать. Мы уже недалеко от станции лесной. И я сейчас попробую найти ту самую медную проволоку, про которую нам говорил сторож. Она где-то должна быть возле вот такого трансформатора. И где она точно, я прям такие не догадываюсь Возможно, где-то в каком-то а, ящичке, который надо найти И сейчас мы попытаемся его а, найти Ну, наверное, если мы почитаем все-таки как следует а, а, задание, то найдем Так, по словам сторожа, проволоку найти, а, можно найти в старой электронике Около трансформатора, недалеко от станции Так, вот мы возле находимся трансформатора А старая электроника у нас находится Где? Старую электронику мы должны точно увидеть. Я думаю, это э, точно такой значимый объект должен быть на карте. Так, заходим сюда. Здесь мы пока ничего не видим. А, нам, ребят, надо старую электронику. Для меня, я так понимаю, должна она быть где-то здесь. Блин, но тут, похоже, радиация долбит, если честно. И слишком долго здесь находиться. Опа, старая электроника, друзья, нашел. Надо срочно брать. Так, добавлен предмет. Медная проволока. Здесь, ребят, долго находиться нельзя, потому что... Радиация у меня, блин, капец, я тут хапанул изрядно Надо всегда, ребят, следить за уровнем радиации Ну ладно, у меня, если что, антирадин есть Я его использую по необходимости Пока вроде не сильно долбит, еще пока терпимо Так, ну что, мы, я так понимаю, выполнили задание Давайте глянем в инвентарь а, Медь, медная проволока у нас есть Давайте посмотрим задание Так, мы собрали одну штучку Проволока найден, но нужно отдать ее сторожу Также нам нужно сделать услугу барыги но перед этим я, наверное, все-таки перекушу, потому что что-то мне хочется кушать. Пока что у меня жареное мясо есть. А если что, ребят, поджарим еще одно мясо. Барыге нужно найти артефакт с помощью штуки, которую он мне дал. Движемся к восточному туннелю тогда. Именно там нас поджидает наша следующая задача. Я думаю, что... Так, а сторожа-то я же медную проволоку нашел. Давайте сразу к нему обратимся... Ну все, да, с медной проволокой закончено Точка возрождения изменена Так, ну что ж, давай, давай с ним по поговорим Я проволоку принес? Какую проволоку? Медную, как ты и просил Я просил, а, проволока, хорошо, пригодится Может быть тебе еще что-то нужно? Зачем? Пока ничего не нужно Замечательно, так, же мы, значит, отдали И давайте теперь сделаем Услугу барыги Нам необходимо сейчас к восточному туннелю И, ребятки, пройти Он у нас находится вот там, вот внизу И там нужно найти какой-то артефакт, да-да-да. Ну что ж, давайте пройдем тогда туда и посмотрим. Так, это западный же туннель получается. Это что ж ты будешь делать-то? Я так понимаю, отсюда все у нас уже уезжают на дрезине. А, Миша Кочегаров, здорово, давно не виделись, братан. Че у тебя? Как тут жизнь? Как дела? Те, чего тебе? Мне влюбить надо. Это не моя проблема. Да, у меня есть дрезина, но без указания Николая Константиновича я никого не повезу. Николай Константиновича, сторожа, да. А, может, я чем-то могу помочь? Услуга за услугу. Ты очень мне поможешь, если отвалишь. Николай Константинович даст распоряжение, тогда будет разговор. Бывай. Так, все, ребятки, я понял. А нам нужно обратно идти. Да, нам придется побегать еще здесь немало. Поэтому, ребятки, давайте наберемся терпения. И попробуем все-таки сделать как нужно. Так, че, где радиации вообще не хватало, а? Она мне, я не пойму, копится или нет? Может быть не здесь побегать по лугам лучше? Может быть травка... Кстати, ребят, трава, которую он собирал, она в процессе пригодится. Потому что она обладает определенными свойствами. И мы сможем из этой, из этой травки, которую мы собирались, сделать, какие-то полезные ингредиентики. Поэтому не надо отчаиваться. Все пригодится в хозяйстве. Так, единственное, только радиация, я смотрю, мы нахватали. А в остальном вроде все... Нормально. Почему я бегу здесь? Я, ребят, бегу здесь в надежде на то, что, может быть, я найду какую-то здесь травку, и мы ее отсюда унесем. Я просто не уверен, что в других локациях будет такая трава. Ну, хотя, наверное, будет, почему бы и нет. Так, ну что же, давайте-ка сходим а, в туннель. А, вот там вот точно нас ждет то, что нам нужно. Нам сейчас надо будет поискать там какой-то артефакт. Артефакт для барыги, друзья. Да-да-да. Даже задание у нас есть. Влюбить услуга барыги. Принести артефакт из аномалии у восточного туннеля. Да-да-да. Ну все. Ох ты, травка, травка, травочка. Вот такой, кстати, травы я еще не находил. Пижма, друзья, наш. найдено. Пижма. Вот тут даже еще одна трава. Я так понимаю, что сюда вообще никто не заходит, кроме меня. За цветочками хожу сегодня только я. Цветочный магнат, блин. летишь. может и бизнес какой-нибудь цветочный замутим здесь на зоне, правильно? хе все, ребятки, что не делается, все к лучшему Не можно было, да, в этот туннель сходить уже давным-давно Но без определенного квеста я все равно здесь ничего не нашел, мне так кажется Так, ищем, ребятки, по кустам, все равно какие-нибудь какие полезности здесь должны быть Дрова же я в конце концов нашел, но нашел в лесу, а они нам тоже пригодятся для разведения костра И мы сможем поджарить мясцо так, так, так, так, в этом, возле этого поезда шарился. Вот там, ребятки, видите, аномалия. Да, я вижу уже аномалию. И сейчас нам надо будет как-то извертеться и попробовать добыть из этой аномалии что-то полезное. А конкретно нам, нас интересует артефакт для барыги. Я уже в 15 раз про него говорю, но тем не менее, друзья, он нам необходим. Так, кукушник, как кушник, точнее, все забираем, все пригодится. Только вот, ребятки, плохо, что у нас а, вес максимально переносимо ограничен. Но ничего, я думаю, что мы эту проблему в процессе как-то решим. А, так, аномалия. А, что нам с этой аномалией а, делать, я не пойму. А, у, на, у, нас, у нас есть а, основная задача. Так, ее сейчас плохо видно стало, да, эту аномалию? Близко, я думаю, не надо подходить. Она, похоже, перемещается, да, Это аномалия, или что? Или мне кажется? Аномалия, похоже, перемещается. Или я ошибаюсь? Так, вот он, вот он, артефакт появился, да, я так понимаю, это он же. Это же то, что нам нужно. И нам сейчас надо как-то достать. Аномалия очень каверзная штука. Так, нам надо магнитный, этот, магнитную штуку достать. Где она была у нас? Вот она. Так, экипировать, зарядить батарейками. Батарейки вроде у нас есть. И давайте экипируемся. Так, батарейками зарядили мы эту штуку. И давайте попробуем эту магнитную штуку сейчас используем. Так, а как же нам ей воспользоваться-то? И где ее искать-то, эту магнитную штуковину? Давайте. Мы же вроде кипервались Давайте глянем. Так, где она у нас? А, где, где, где? Так, экипировка. А вот она эта штука. Магнитный захват. Включить. В рюкзак, зарядить, батарейки. Так, давайте включим его. И что? А, вот мы, ребятки, включили. Дальше что? Дальше-то что? А, находим. Ага, артефакт со станции, друзья, вот он. И как ей воспользоваться-то? Как же этой штукой-то воспользоваться? Она как-то должна притянуть или что-то? В этом роде. Так, мне, мне сейчас наносит урон. Вы ранены. Так, аккуратнее. Да, ну я вижу, что находится у нас, значит, предмет. А как его забрать? Мы его притягиваем или что? Сейчас, сейчас, сейчас будет, ребятки. Все. А вниз. А -ай -ай -ай -ай. Попробуем сейчас вытащить. Так, все, восемь, шесть, 6, 6, вниз, 4. Да, блин, опять не получилось, а, глоток. Глоток воды сейчас сделаем, а то у меня какое-то обезвоживание просто. Так, отлично, поделим предмет бутылку воды, зато я водички попил, не надо было водички. Так, все, ребят, сейчас мы сделаем это. Сейчас мы это сделаем. Готовы? Погнали. Готовим, значит, 2, три, вверх, вниз и 8. Отлично, взял я артефакт, наконец-то! Ну что ж, получили мы артефакт. Я так понимаю, можно уже нести этот артефакт Барыги и нам уже будет открыт доступ в Любич. И я не знаю, даже сейчас отправляться в Любич, или все-таки лучше мне немножечко подождать. И, пожалуйста, ребятки, сообщите мне про это в комментариях, чтобы я сделал верный, точный выбор, и... Я был уверен в том, что я делаю, и мне просто интересно, какие-нибудь артефакты я здесь, если сейчас не соберу, мне потом сложнее будет выживать, или же нет, или лучше мне сейчас собрать эти артефакты, чтобы потом было мне немножечко полегче. Пожалуйста, напишите мне про это, братишки, скорее всего, в комментариях, он, естественно, оценит, естественно поблагодарит вас за дельный совет, что я могу сказать. Но на этой торжественной ноте, я так понимаю, мы прерываем сегодняшний выпуск, потому что все, ребятки, хватит на сегодня нам бродить по зоне. И так я уже копанул радиации, мама не горюй, пока бы не, ребятки. Хватит. Ну, а вы, ребят, пишите свои комментарии по поводу данной игры. Вообще, нравится она вам? Продолжать ли, братишка скрэчу пилить по ней видосы и обзорчики и летсплейчики? Все, ребят, зависит от вас. Каким, ребят, вы интересом будете смотреть мои выпуски? Ну, а это я, ребятки, могу определить по вашим комментариям, по вашим лайкам. Давайте наберем на эту серию хотя бы 250 просмотров и 50 лайков. И тогда, братишка, Скретч продолжит, ребятки, играть в эту игру. И он обязательно отправится в Любич. И мы уже будем дальше там вершить свои великие дела. Ну, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея. Пока-пока!